Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Skyns TV. Сегодня вы узнаете, какие удивительные и полезные свойства хранить себе чтение книги. А если вы даже знали эти знания, то это видео обязательно улучшит и подкрепит ваши знания. Для тех, кто не подписался, я рекомендую подписаться на этот канал, чтобы не пропускать полезные и увлекательные видео, которые будут выходить каждый день. Было давно выяснено учеными о пользе чтения книг, но несмотря на эти все показания, большинство людей просто игнорирует эти указания, так как просто же легко сесть на диван и просто включить телек вместо того, чтобы взять в руки книги и начать читать. Сейчас я, сейчас я расскажу вам 10 причин, которые заставят вас регулярно читать книги номер один у читающих людей просто огромный словарный запас у читающих людей просто огромный словарный запас и при всем этом они способны куда более грамотно и понятно формировать свою устную речь в общении если вы испытываете проблемы в таких случаях то книга это лучший тренажер для вас я не могу сказать что прочитав одну книгу вы станете самым умным человеком в мире но гарантирую, что изменения будут существенными в лучшую сторону, и вы станете более уверенными в себе. Номер два. Чтение помогает общаться с людьми. Стоит только прочитать пару книг о классической литературе, как внезапно ваши речевые навыки улучшатся, и вы сможете красиво и понятно излагать свои мысли при общении с людьми и оказывать огромные впечатления на читающих людей вы можете поставить себе челлендж. Ну, примерно за месяц одну хорошую книгу. И ваше общение с людьми, безусловно, улучшится. В положительную сторону просто попробуйте. Номер три. Чтение добавляет уверенности. Во время общения, когда мы демонстрируем высокий уровень эрудиции и глубокие познания в том или ином объекте, то мы невольно начинаем чувствовать себя более уверенными, а еще добившись при этом признания и понимания от окружающих людей, наша самооценка повышается в наилучшую сторону. Номер четыре. Чтение снижает стресс. Стресс – это ужасное самочувствие, при котором ваша самооценка занижена до нуля, и вы говорите себе, что вы с этим не справитесь. В больших городах, где постоянная суета и работа, стресс преследует нас везде. Но существует один из самых лучших методов лечения от стресса – это чтение книги перед сном. Благодаря богатству и ритмике книжные тексты имеют потрясающее свойство снимать психологическое расстройство и освобождать ваш организм от стресса. Номер пять. Чтение развивает память и мышление. Во время чтения различных произведений наш мозг невольно начинает размышлять, что произойдет дальше, что бы я сделал на месте персонажа. Также наш мозг запоминает множество деталей и персонажей во время чтения. Эти условия идеально подходят для развития логики и памяти нашего мозга. Номер 6. Чтение защищает от множества умственных заболеваний. Чтение идеально служит профилактикой для защиты нашего мозга от умственных заболеваний. К примеру, болезнь Альцгеймера. Это серьезная болезнь, оказывающая отрицательные последствия на наши умственные способности. То есть мы начинаем медленнее соображать и забывать то, что было около 5 минут назад. Но, к счастью, существует супер лекарство от таких заболеваний. Это чтение книги, которое помогает напрягать извилины в нашем мозгу и поддерживать их в тонусе, что благотворно влияет на защиту нашего мозга от серьезных заболеваний, как болезнь Альцгеймера. Номер семь. Чтение делает нас моложе. Давно было доказано, что процесс старения зависит напрямую от старения нашего мозга. Чтение заставляет наш мозг работать и поддерживать себя в хорошем качестве что благотворно влияет на наш организм в целом, и процесс старения существенно замедляется и отодвигается. Номер 8. Чтение делает нас более творческими. В нашем мире существуют очень креативные люди, которые способны сгенерировать сразу несколько отличных идей. Как и откуда они берут эти идеи? Конечно же из книг. Читая книги, наш мозг отмечает полезные особенности того или иного объекта, что помогает нашему мозгу становиться более креативными и воплощать задуманную реальность. Номер 9. Чтение улучшает наш сон. Если вы систематически будете читать книгу перед сном, то вскоре ваш организм привыкнет к этому. И это станет своеобразным сигналом организму, который говорит о скором отходе ко сну. Таким образом, вам будет легче засыпать и во время подъема вы будете чувствовать себя бодрее. Номер 10. Чтение улучшает концентрацию. Во время чтения книги ваш мозг предпочитает не отвлекаться на другие вещи и полностью сосредотачивается на произведении. Этот навык очень полезен и в других видах деятельности. Также вы сможете выработать себе аналитическое мышление во время концентрации, то есть вы начнете принимать более правильные решения, взвесив все за и против. На этом видео подходит к концу. Хочу отметить, что э, ваше здоровье, ваше самочувствие, ваша самооценка зависит. Только от вас самих и э, регулярное чтение книги просто как бы улучшает э, все эти качества в целом э, я просто советую вам попробовать э, пока не поздно э, ведь это лучше лучшая профилактика профилактика от всех возможных заболеваний так что просто попробуйте и до скорых встреч друзья